Димон, ты где? Димон? Димон? Всем доброе утро. Сегодня еду на пляж опять, там какие-то автоматы поиграю. Сейчас друга заберу и поедем, так как он сейчас сейчас скоро уезжает уже в Техас. И, в принципе, с ним время проведу. Вот так вот в зал, скорее всего, вечером пойду. Палка ну, да. У меня не был стабилизатора никогда ну, снимал, вот он. снимал с со своей. Но она не стабилизировала же ничего Жизнь, да. В смысле, камера сама стабилизирует Палка так была, просто чтобы держать Для удобно прикола, да? да она много места занимает Ой, тут вообще воды Конечно, много скоро затопит здесь И все, не сможешь ходить вода, почти чистая. Ещё надо на бортлок выбраться. выйти? Здесь, нет, только там. По песку надо пиздовать? Я боюсь. Да, вон там можно выйти, наверно. Я боюсь, я полный калошин, наверное. Аттракционы закрыты сегодня. Не будет тракционов, ребята. Сегодня будут только белые розы и вот эти цветы. Да, может Для моей мамы. Согласен. Тебе тоже идут, ребята. С другой стороны зайдем. Сейчас мы всех обманем. Сюда, да. У тебя канал Без Мата, Сергей? Канал Без Мата теперь. Тут мамка могла смотреть. Да, твоя Димона, а? мамка должна посмотреть. <свеч> <обоспал. свеч> Димон, как Андрюша, радуется всему. Знаешь, когда не раз я выходил, как на улице? Сейчас Димон камни будет кидать. В этот. Блин, так непонятно. Нью-Йорке же работали, да, всегда аттракционно. нью да, но в Нью-Йорке там добраться проще. Так, меня... А, нет, смотри, что-то открыто здесь, наверное. На поезд сел, доехал, лози, попробуй да. Смотри, они тоже идут играть. Они хотят выиграть. в туалет, но ну, мы дальше пройдем ну тут чисто, да, кстати? Ага, вообще нет. никого нет Короче, это... казино. казино мы идем казино? в казино? Ну, да, все, открыто там попить есть как раз за 10 тысяч долларов. Вот здесь. Здесь все написано, смотри. Дебит Credit. Нажми что-нибудь уже. А, тебе нужно новую карту. Вот здесь написано, смотри, минимальная покупка. Вот. Это пойнт. Короче, 1 доллар это на одном аппарате поиграть, я так понял. Ну там несколько минут, короче. Ну засунь карту свою уже дрявую. У меня нету ничего. Спасибо. Да не сюда. У ну, тебя кэшбэк дадут. Шел десятый день. Симон потерял все свои бабки и эти автоматы не работают уже 200 лет Надо вот на этом играть Димон, ты где? Димон! Димон! Здесь поляна. идеальный газон. Идеальный газон? И на отдыхе. Да это русский опять. Вон там пирс что мы да, идем, чуть -чуть, чилим. Тимон что что-то жмется ко мне. Ой, так что так, ну, в принципе, нормальная такая погода, мощная. Вон там пляж. Ну блин, сегодня какой? 17 сентября. Какая погода сейчас в России? В России сейчас жарко. Плюс 35. А, сейчас. В Питере сейчас плюс 29. Морозы. Кстати, Анна Викторгамера прикольно от ветра защищает, но как бы не очень сильно. Вечер, ветер дует, но все равно меня очень хорошо слышит. Да? да? Как тебя также. Как тебя, только лучше, потому что это моя камера. это музыка, не показали. Там была, короче, оригинальная музыка. Кто-то вещи забыл здесь. Не, пошел. А, у это собой У него с собой ружье было. Видите, собой встал. Он пошел грабить от туалета. Короче, Помжей же не было, нет? А сейчас появились опять. Это не бомжи, это такие... это грабители с ружьем. Которые чили. Чили. Которые не хотят работать, короче, просто. Так хорошо. Так что я это снимаю, пока камера не умрет, наверное, и все. И выкину, и выкину да. Флешку вытащи и камеру выкину. Идем на пирс маржей ловить за хвост. Как пирс называется? Пирс называется вот так вот, закрытый пирс. называется моржавик. Ну, ну, вот сюда деревянное, как бы, так вот сюда. только деревянное. Ты на этого хуняного? Да. Мужика похожа Муж <laughs> на того мужика. Мужика похож на братницкого мужика похожа. Похож на братницкого. У меня скоро сядет батарея, не знаю. Должна оставить батарея на хорошем моменте. Да, сейчас будем по-любому Ожаловить за ноги. Батарея нужна. была. Они разговаривают, да? Скажи что-нибудь не, же, не что да? Когда эта палка качается, короче? Милки вообще залезли пришли моржей смотреть. Боржей? Боржей, Там один бомж, морж. Чё ты своей жопой маяешь перед моей камерой? Вот здесь Димон сидел к нам в вот. Так что все, Вышел я на работу, отдыхался. Теперь будем бомбить. Не знаю, часов в пять, шесть, семь в 6-7 поработаю, наверное, посмотрим, сколько сделаю вот так вот, надо же работать нельзя же всегда отдыхать <coughs> так что буду опять с камерой разговаривать все, поехали так, первый райд едем, будет кто-то там 3 минуты до него, посмотрим, сколько бабла можно заработать шел миллионный час работы я заработал 5 долларов и работаю я уже час не везет мне сегодня, отработал я отработал работал полтора часа и у меня один доллар. так что вот так, слова вообще сейчас 7 часов вечера так что вот так, 1374 это за последнюю поездку с этим типом всего за 2,5 часа 35 долларов вообще ни о чем сегодня не везет так что будем дальше кататься итак вещаем дальше заработано 73 доллара 7 поездок четыре с половиной часа вообще не, не прикольно проездил я но ну, я много проехал 100 миль проехал так это надо убрать все а так что вот так, сейчас женщину везли, девушку, не знаю, она рассказывала про Техас, что там все классно, везде кондиционеры стоят и, как сказать, кондиционеры стоят, все, все дешевле, ну в принципе так и есть, да, в Техасе все дешевле в разы, бензин два раза дешевле, жилье, то что здесь можно снять комнату в Калифорнии Берри, там можно себе не дом снять с гаражом, так что, вот так вот если кто хочет ехать, то в Техасе, в принципе, хорошее место в плане дешевого жилья и недорогого бензина. И там налога вроде нет, как а, налога штата. Поэтому вот так вот. Ну или Нью-Йорк. Ну, нью йорке там как бы для русских много русскоговорящих, в принципе, не пропадете. Там, в принципе, подешевле, чем здесь, если Бруклим брать. сегодня хватит 97 долларов 9 поездок 5 часов отработал в принципе ну, не сильно устал 100 долларов как бы работы не очень много было это за два дня сумма все в принципе поеду в зал оттуда увидимся из зала Так, я иду в зал. Чё-то нога болел. Ночь на улице. Кого нету. Травки запахло как обычно. В зале тоже мало народу. Надеюсь, сауна будет работать, еще посидеть. Надо взвеситься. 140. 160. Так, сегодня, короче, грудь. Такая тишина Вообще очень тихо. Я начал с жима лежа. И закончу ножом различные. Вообще тихо. Не хочется говорить даже, как в библиотеке. что так, день груди закончился, там в зале вообще все занимаются, там тихо, как в библиотеке. Здесь, в принципе, тоже ночь уже, здесь джакузи, оно плохо работает. Здесь бассейн такой. Вот это Steam, короче, не знаю, в России есть или нет такой. А кого там нет? Да здесь и пара нету, а так пар должен быть, короче, там много пара. И вот сауна такая, в которой американцы сидят просто. Тут ни хрена не видно, конечно. И так вот все это выглядит так что вот так все кому понравилось ставьте лайки я поехал спать всем пока